Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames С вами я, София И мы, я, короче, решили продолжать Думаю, наверное Я вроде бы отдохнула от этой игры Я поиграла во всякие разные другие игры Мне, мне вроде полегчало Да, меня вроде немножечко попустило. Теперь я, я так думаю, я могу Не спеша пытаться как-то вот-вот как-то а я не в ту сторону иду. Мне вообще наверх надо. Я помню, как я тут мучилась и страдала. Так что нет, нет, нет, нет, нет. Оп. Всё, всё, вс Меня не обманить. Мне наверх надо, кажется, да? Тут надо как-то мне запрыгнуть. Нормально. Справляемся. Мне туда, Все. А, вспомнили, определились. Да, мне в ту сторону. Вроде бы, да? Подождите, а как, как там смотреть карту? Вот, вот, вот, да. Блин, а тут что-то еще есть. А, ну там, в принципе.. В принципе, э, там, где вот как раз э, да, этот портал, в этой ячейке, там еще есть проход налево. На этом мы, я так думаю, потом как-нибудь уже определим, потому что все таки это место. Без... Ладно. Так. Да, вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он, крюк, я пытался вспомнить, где там крюк. Летать я помню, как... Иди ,ди ,ди ,ди ,ди ,ди, тихо, тихо, спокойно, спокойно. Не торопимся, все как обычно. <сёк> все как обычно, Сейчас, наверное, у вас тихо. Сейчас чуть-чуть погромче я вам сделаю и поставлю. Вот так вот. Блин. Пыдет должно быть нормально. Так, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ой, мать, я сказала тихо, куда ты? <armed> <звёртыванный> я вроде бы все, я вроде бы... Ты при пришла в себя, я отдохнула. <смех> я готова снова драться. <смех> По идее, я иду в правильную сторону. Я очень на это надеюсь, потому что я, честно говоря, я уже вообще ни хрена не помню. Где я, что я, как я... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так сделаю вот так вот чтобы вот прямо пошла эта мышь в жопу короче надо ее убить чтобы она тут не мешался я смогу пройти этот уровень я смогу это сделать тихо спокойно не торопясь. не нервничая не дергаясь вот так вот спокойно спокойно Блять. Надо просто прыгать, просто надо прыгать, просто прыгать и все. Надо просто прыгать. Не отлетать еще что-то, надо просто прыгать. Просто прыгнул и все. И все хорошо. Просто прыгнуть, просто прыгнуть. Да, все. И пошло, пошло, пошло, пошло, пошло, пошло. Оп, оп. Сука. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Була. Надо было просто прыгать. Вот эта тварь будет сидеть плевать. Мне в спину. Надо от него избавляться. По-любому. По-любому надо. Блин, надо в него кинуть. этот... Хочу сказать, и троян почему-то. Хочу кинуть его троян. Не Ладно, я его да. Опа, здрасте! Вот это вот сейчас внезапно было. Может я смогу пролететь по карты? Ага, смогу, конечно. Мечтай! Так, отлично! Я просто думаю, может, я в прыжке смогу в него это. запнуть? Этот самый который не ситроен но я хочу его прям там называть трея Бля, как, как, как его как его ну птичка птичка так так так так так так черт тоже там появится опять да какая какая какая ты делаешь? Твою корень выводит из себя. Просто выводит из себя. Тихо, тихо. Фу -фу. Так, покой. Вот. Вс ⁇ он не должен нам мешать. Так. Да вы... А, вот, вс ⁇ господи. Я уж испугалась, уже испугался, что нужно через носорога нам забираться туда, наверх. Через его это. Патрон. Как хорошо. Тихо-тихо-тихо. А, не добирайся оттуда до Да добираешь, добираешь, все окей. А, вот это я помню, вот это я помню. Тут надо прям аккуратненько. Прям очень аккуратненько. Миллиметры и все, и как-то, да. Тихо-то, ⁇ -мо ⁇ вот это вот тоже очень мерзкое такое место. Просто вот где-нибудь иголочка просто выглянет и все, и все. То есть тут ни в коем случае нельзя. Тут вот просто вот тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Сюда, сюда, сюда. Тут за грани выходить вообще нельзя. Вот, вот, вот о чем и речь шипы будут да блин а что так далеко ты -то идти-то опять кажется я вспомнила почему я психанула. ладно мы сейчас все сможем сделать нормально сейчас все будет тихо да что что будешь делать и попади ты по этому же-то в чем твоя проблема, скажи мне, пожалуйста. Господи. И значит, опять, да? Да, я вспомнила, вспомнила, что было не так. Почему я психанула, собственно? Как это произошло? Что, -что было не так? Там моя жизнь улетела. И у Мурука я. Не зачем мне теперь более жить? Улетела моя жизнь. Ну и как бы все. Игра, гейм-овер, игра кончена. Ну давай лети, тварь с Так. Просто прыгать, просто прыгать, просто прыгать. а -ха -ха! тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Так, тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо ничего. тихо ничего, тихо ничего. Так. Все. Опа. Все, мы справляемся, справляемся, справляемся, справляемся. Вот это мне так так раздражает, они так медленно ходят, прям бесит. Нет! Твою же мать! Доставайте да, Зацепилась Здрасте, мать вас Летит, блин, старается Крылышками машет Летит ко мне такая Тварь Тихо-тихо-тихо Главное Лучше где-то находиться в бендере. Тихо, Тихо-тихо-тихо Я лучше лишний раз туда-сюда скучусь Вот так, всё, я, я не хочу рисковать Потому что я уже нарисковалась, спасибо Спасибо больше не надо да, Давай же ты, это ничем хорошим мой риск не кончается Блять, да что, что такое ты будешь делать, и все равно запанул, то а. Так, вроде бы получилось, вс. Сохранение. Ура! Мне кажется, я уже в этом месте была. Ну, не в смысле вот в этом вот, а вот в этой части. Нет, не была, смотрите. Не спешьте, не была. Это новое место? Мне просто показалось, что я тут уже была, ну, в плане, что вот вот вот вот Я вот эти цветочки увидела, этот самый думала, что блин, я уже пришла. А мы можем как Поняла. Поняла, мы можем -э -э поворачивать, оказывается. Прикол, однако. Я так понимаю, это тоже, тоже такой же намек, типа, развернуть все это дело. Да? Ага. Вот так вот. Развернули. Сработало. Блин, мне еще для счастья этого... Не... не хватало как раз цветы настраивать под правильный полет. Спасибо, игра. Ну да. Что-то мне подсказывает, что да. Это вот сейчас вот обещает быть очень веселым. Сейчас мне надо подумать ну... а куда? смотрите меня выплевывает пушка я лечу сюда вот в этот вот цветочек нижний который потом я вылетаю в верхний этот меня это в левый левый вниз это куда-то ладно остается только тестировать так сейчас секунду так все продолжаем отвлекают как обычно ничего нового так ага то есть вы сволочи какие ну посмотрите на них а то есть теперь они мне предлагают вот так вот добраться обратно чтобы меня снова выплюнуло ну давай. Чё уж там? Жди, пушка. Блин, это же надо было, да, в другую сторону перенаправить. Вот я это. Вот я что-то это. Что-то это как-то не это. Вс, давай лети. Ну теперь ты я должна попасть. Должна попасть. Вот, отлично, все. Так, тут быстро разбираемся. Ну, тут в любом случае вот так вот. Да, это и меня наверх куда-то будет. Нет? А наверх это куда? А, тут Сразу чистим территорию, короче. Так, сюда. Меня туда наверх. Сюда, сюда, сюда. Значит, вот это вот так вот поворачиваем. Дальше я вроде не, не знаю. Наверное, как-то вот через тут можно попробовать. Понять. Но это, я так понимаю, на случай, если ты сдохнешь. Вот так вот, да? И полетели опять вверх. Ага. А тут я уже не, не доберусь никак. В сам самостоятельном смысле. То есть это уже все через пушку прям надо. Ну вроде, ладно, давай проб... давайте пробовать, что делать. Ага. Ну давайте все, залетаем в пустку, выстреливаем, блять, выстреливаем. В Другую сторону, пожалуйста. Все, погнали. Тыц, тыц, тыц. Смотрим, правильно ли я все настроила? Все эти цветочки развернуть не в ту сторону, серьезно? А куда? Ага, вот так, наверное, да? То есть я еще да нет, вроде бы у них два положения. Что это? Ладно, пробуем еще раз, давай. Ну не уж надо же, долетели, мать его. Я, видимо, просто вот совсем как-то устала, поэтому у меня ничего не получалось. Пройти там уровень, еще что-то. Наверх нет? Да! Наверх да, смотрите-ка, наверх да. Так. М -м как бы лучше сделать? Причем мне предлагают еще... Сменить... А на будущее время. Зачем-то? Зачем? А наверх? Все, наверх больше все. Больше нельзя наверх. Кто-то не зацепился! Вы видели? Он ударился об стенку и не зацепился! Это было? Это реально было? Ты что? Ты что меня обманываешь-то? Игра, алло! Вот. вот игра вся в этом! Опа, очки! Стреляют? Ну погнали! Ох ты, -мо! Хорошо поняла! Это хитрая какая пушка! Здрасте. Так, тут у нас... Ага! чтобы пройти вперед. Да вы прикалываетесь надо мной. Еще и этот тварь меня стреляет. Я до тебя доберусь, Катина. Я до тебя доберусь, Катина. Подожди, подожди, подожди. Так, ну, блядь. Так, Это сейчас был не мой голос. Я не знаю, как это так это вышло. Что-то пошло не так. продолжаем тогда так наверх у нас да уходим наверх так вот тут вот нам нужно Оп. значит сменить время чтобы пролететь дальше да? да что ты да что ты да что ты делаешь хотя в принципе не надо особо да это, это так какая-то чушня подождите сейчас я всех птичек раскидаю ну все нормально а, это чтобы наверх туда забраться, да? Блин, мне, мне все время кажется, что тут можно встать. То есть не то, что я, я сейчас специально умерла. Мне мне вот реально казалось, что там можно это самое, приземлиться встать. Хорошо, нам по-любому, значит, надо наверх. Ладно, я это. Постараюсь с этим смириться, постараюсь это принять. Да ё-моё, стой на месте. Потому что нам все-таки, да, нужно наверх Нужно вот вот сделать. В принципе, можем прыгнуть и в другую сторону залететь до туда И сразу оттуда, да? Тихо-тихо-тихо Чтобы не париться Долго и упорно там Вот, все, и, по... и по... поехали Сразу Ну там сразу пушка была Сука, вот, вот бери, прекрати мне плеваться-то, а? ну дрянь. Да, -мо. Вот так вот. все, вот просто, просто вот спрыгнуть. Так, вот эти вот, если их ударить, вот этих вот лягушат, они становятся психованными потом, потом. Он ушел? Он ушел? Он просто взял и, и уполз! Вот эта вот тварь, которая плевалась в меня! Вот этими мерзкими пульками! Она просто взяла и ушла вниз Ну это как? Это вообще нормально? Нет? Вау! Ребята! Ну что вы паряете? Ребята! Бля, Козлина, качается Ладно А тут теперь еще и в промежуток нужно правильно попасть да прекратите вы, пожалуйста, что уж? Вы... Вот сюда? Нет, не сюда. А это я его должна развернуть, наверное, да? А, я так подозреваю. Подождите, а что у нас тут? Туда! Я не хотела нажимать на кнопку, но как так получилось, что нажала, да? Все. Судя по всему, тут босс, что ли, будет? Подождите, тут будет босс? Чат? Босс этого уровня? Есть предположение о том, что я найду дальше? Да нет, но, боюсь, прошлое этого места может по-прежнему влиять на его будущее. Проклятие сильнее, чем кажется. Если появится возможность поймать светлячка, сделай это. Так, подожди. А, подожди, это уже было. Это мы уже читали, да. Улучшить я что-нибудь... Ну, блин, мне две нужно. Ну да. Мне уже две у меня их нету, и... Как-то вот... Реально тут босс! Добро пожаловать в эту священную рощу, гонец! Но кто Ты? Я параматерь ба... Да? Параматерь бабочек. Воплощение красоты. Или параматерь... М -м -м Матерь. Параматерь, наверное, бабочек. Воплощение красоты. Подойди ближе, у меня есть для тебя подарок. Мне кажется, она мне... Будь осторожен, параматерь. Не... А параматерь не та, кем она кажется. Ах... Ты ж тварь летучая! Спасибо, светлячок! Видишь, в нее вселилось отвратительное чудовище, и ты должен освободить ее от этого зла! Прочь, ничтожество! Ну же, гонец, подойди ближе! И умри! Зашибись, как тебя убивать! Так... От этого уворачиваться. Уворачиваться. Давай. Ну. Так. Кажется... Ай! Немножечко поняла. Давай, помогай! И что мне это даст? Опачки! Поняла. Спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, эта тварь свалила от меня, что ли? Куда я лечу? Что происходит? Тихо-тихо-тихо. Светлячок, спасибо тебе. Светлячок, ты спасаешь меня. Ах ты ж тварь! Ах ты ж... А! А теперь... Нет. Блин. Ай-яй-яй. Тут просто управление инвентировалось. Я нажимаю влево, а он бежит вправо. Так, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Короче, вот, да, uh, и... да. Сейчас все будет, сейчас все будет, сейчас все будет, сейчас все будет. Прекрати мигать, господи. Нет, не, не, не, не, Поэтому там ä, делают такую узкую платформу, правильно? Блин Нет. Сука Попала. Я хотела по попробовать убить хотя бы одну из этих мышек. Это сука. Просто тут управление еще, оно тут настолько резко меняется. Подожди. Так, да. Я, кстати, быстро привыкаю к, к нему. Тихо. А, господи, светичок прилетел, а я-то это. Все, убегаю туда-сюда. Хорошо. Где еще? Вот, вижу. Вижу, вижу, вижу. Вот тебе тварь. Свалил. Свалил гад. Интересно, а с мне светлячок помогает? Какая у этого светлячка выгода мне, мне, мне помогает? Фигасика. Тут нужно находиться где-нибудь с края постараться, да? По, по мышам не, помо не, по не, не, не не помогаю, не попадаю, кстати, вообще не попадаю То есть он бьет, но не попадает по мышам Ладно! Ладно. Это как-то вот... Ну, я поняла, как уклоняться. Короче, от мышей уклоняться. И бессмысленно пытаться бить, я так понимаю, да? От этой штуки уклоняться по краешкам. Тихо. Да ты что? Да ладно? То есть можно даже так? Ах ты, -мо! То есть мы можем искать эти самые невидимые платформы! Ну, типа, они есть! Но не здесь. Ахахаха! Наверное, с другой, с другой стороны! Ты что, ногами играешь? Иди в лопу! Ква Кварбл, был блин, как ты там? Я поняла! Все, все, все, все, все. Кранты ему, кранты! Да пофигу! Я и так справлюсь! Нормально! Хорошо, я поняла, короче. Л вот тут я не знаю где. Вроде на что не попадаю, не знаю. Я вот стараюсь просто вот с одного угла на другой прятаться. Чтобы не попадать, потому что вот на, на этом маленьком кусочке... И... ай яй яй яй яй яй, -яй. Ладно. Не вижу. Ага, с той стороны. Да, кто бы сомневался. Вот она, вот она. Кто бы сомневался, действительно. Вот это уже... Ладно, ну это же меня не. Чуть зажимать. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Нашла! Нашла! Нашла! Одну панельку нашла. Ну, правда, ценой своей жизни. Ладно, сейчас мы быстро пройдем, сейчас будет все хорошо. ладно! Точно от третьем экране она убивалась. Неужто? Невероятно! Я наконец свободна! Как долго все это длилось? Слишком долго. Я совершила ошибку. Я думала, что красота спасет мир. Спасибо, Гонец, что освободил меня от этой гнили. Можно ли считать это уроком? Мол, внешность обманчива и никого. Нико... Никого нельзя встречать по одежке. О да, ты сорвала эти слова с моего. Постой, у бабочек вообще есть языки? В любом случае ты оказал мне неоценимую помощь. Позволь одному из моих светлячков сопровождать тебя в твоем путешествии. Уверена, когда дела твои будут плохи, он тебе пригодится. Да? Ты получаешь волшебного светлячка? Он достаточно силен, чтобы снять э, мелкое проклятие, а также может использовать в борьбе против сил зла. Как же ты напоминаешь мне монахиню, которая когда-то спасла меня? Интересно, что с ней стало? Впрочем, прощай, конец! Монахиню, которая спасла? Кто? Это что-то где-то, что-то, что-то... Что-то это был на что-то намек? А я не понял на что. Ну-ка, давай, побери. Тихо-тихо-тихо. Да, че? а ч нет? Так. У нас теперь светлячок. Где он нам может помочь? Есть у меня маленькая идея. У меня маленькая идея, где он нам может помочь? Наверное... Подождите, помочь, помочь, помочь! И где я... Находила этого? Охренеть. А, нет, я не хотела туда идти! Ладно, а что у нас тут? А я только что отсюда... Да? Ну да Подожди Подожди Тут, кстати вот проход туда какой-то Да? Да? Да Какой-то туда проход Ну-ка А я там уже, небось, больше вот вот мучилась уже С попытками туда попасть Или нет? подожди ка да и где-то со своими смертями-то, а, братан. Душнило. Так, там.. А мы не забрали, да? Я не, за не забирала. Да, я на это посмотрела и решила уйти. В принципе, я, я собираюсь. Я, я сделала то же самое. <с> ну нахер это все это. Счастье. Так, и.. А, а, а почему я не прошла дальше? что, что будешь делать-то? А? Так. А, тут выпускают, а тут. На секретик тут. Хороший секретик. Мне такие секретики си нравятся. Они прям замечательные секретики. Секретики, секретики. А внизу... Смерть. А вниз смерть, хорошо. А я не знаю, что-то мне так показалось, что туда можно пройти. Короче, выходим отсюда. Я не помню, я подбирал что-то. Нет, кажется, кажется нет ни никаких еще нот. Но я не подбирал. Так, тут у нас, во-первых, дракон заморожен, во-вторых, еще чуть А посох замороженный, да? Так. Мне нужно вспомнить. А... Так, лава. Где у нас лава? Я помню. Вот тут вот дракон, да? Так, тут дракон. По-моему, б... а... так, сейчас секунду. Так вот, я вернулась. Что-то я не могу вспомнить, где там наш братан такой вот весь а... напуганный сидел. Вообще не помню. В облачных руинах нет. Определенно точно стопудово нет. 500 входов, потом каких-то смотрите-ка вот, э, вот вот тут смотрите какие-то за, заходы выходы будут вот, вот, какие-то заходы выходы что там прям такое вау, вау, вау, вау. вот тут кстати я не была по ходу пьесы судя по всему мне кажется а, вот здесь вот, да-да-да, вот здесь вот, вот здесь вот, здесь да-да-да-да-да. Это откуда можно прийти, это отсюда можно зайти, да? Ну-ка. Отсюда, да? Вроде бы. Сейчас будем вспоминать. Да. Может светлячок тут мне поможет? Ну-ка. Как-нибудь. Э, а как его вызывать? йоу йо А как, как? Как мне работать со светлячком-то? Я не понимаю. Как мне работать со светлячком? Так, подождите, волшебный светлячок, он достаточно сильный, чтобы тебя так, так, так, так, так, так. Можно использовать в борьбе против сил зла. Побиение, один только. Способны, э, способны ноты. А это что? Кажется, это прекрасная добавка к любому блюду. Черт, полухил, а я им разве не отдала? что полухил, по-моему давала. Они поели даже. Если вы пойдешь в очень темное место, она поможет тебе видеть хотя бы чуть, чуть лучше. А ну это мы уже делали. Обычный шаг. 15 силы. Тебе потребуется, если ты захочешь починить мост, ведущий к заброшенному храму. А как мне к нему попасть-то, ё-моё? надо с какой-то другой стороны заходить. Я-то думала, сейчас я получу светлячка. И смогу это. То, что у меня теперь есть светлячок. То, что мне дали светлячка. Я теперь смогу это тут пробраться. Но нет. Может быть, я смогу освободить дракона? Кстати. А вдруг получится? Это мне нужно сейчас спускаться вниз-вниз-вниз Вот вниз, вниз. так, а я, я постоянно пытаюсь... Да, он где-то посередине пути Так, ну сначала наверх Ой, божечки-кошечки Так Ага Ага Сто раз Сто раз Вот, хорошо. Так, нам надо наверх, наверх, наверх, наверх. Точно говорю, наверх надо, наверх. Чувак, где? Я работаю. Так, если тут вот. Просто... Нет! Чувак, я пытаюсь найти амулет, я хер знает где он, честно. Я не понимаю где он. Ну такое чувство, будто тут это самое, а должен быть. А я туда ходила в эту сторону-то. Мне кажется, там смерть. Ну-ка. Да. Кайф пресс. Как хорошо, что я вот здесь сохранилась. А где.. Где. Где мне амулет искать? Получается. А, братан, погоди мне искать амулет. Амулет. Амулет, найти амулет, где? В принципе, я могу тут вот так вот просто вот. Вот вот, вот так вот проходить уровень. А? а! Я хотел вот тут вот приземлиться, вот тут вот встать! Не на одну иголку, на вторую иголку, блин! Опять шипу в жопе! Ну что вы за. Как, как вот с этим вот жить? дальше туда все верно идем просто полетаем стараемся не умирать да я сказал стараемся не умирать Фига. туда дальше все не вниз все а тут теперь только вниз получается Тиха. главное еще попадать именно в тот самый низ а? да. так спокойно не умираем Я, правда, я, я немножечко добудилась, я вообще я откровенно не совсем понимаю, что мне тут надо делать. Но я надеюсь, что вот э, я вот сейчас разберусь с драконом. У меня вот, вот, вот, вот, вот. проблема в драконе, что мне, если ты поможет э, разблокировать дракона. Спасти его. Побияна мне достать не удалось. Ладно, будем работать над драконом. Я, потому что я даже не знаю Свечка его отмораживает там, или чем? Или как? Ах, это так! тихо не, не торопим, аккуратненько идем Все правильно, все-все, мы почти рядышком Да Ай, блядь, тут же, же дурацкий уровень! Помню, помню это место! Помню это чертово место. Это большая проблема каждый раз. Каждый раз большая проблема. Так, ракушка нам еще нужна. Ракушка для подводного мира, правильно? Так, тихо. Сейчас заберемся. Сейчас все будет нормально. Я, в принципе, я как-то пытаюсь вспомнить, как это. а Просто прыгни, все Замри Нормально Одна иголка, это не страшно Все Все в порядке, вот, вот, вот все. Профессионализм Ворвался в чат, найди Мы почти пришли Мы почти пришли Так, птица, не ори А нам куда? Где выход? Прям внизу! Прям вниз! Сохраняшка! Ё-моё! Да это что? Так, нам куда вниз? Вниз, если не везет? Хорошо, хорошо, Так, и а нам остается в принципе, набрать ä, 500 этих самых осколков. Подождите, я его убью, вот просто... мне меня ж бесит! Ну, нельзя так, алло! Так, это мы должны прийти сюда, в... именно в этом времени, в будущем. Потому что дракон, вмерший в лёд, именно в будущем. Вот. Вот он. И чё нет? Блин, это только посох, а... господи, этот амулет может его... Вытащить, да? Дракона. Нахрена мне светлячок тогда? Для чего мне нужен светлячок? Подождите, давайте разберемся. Может быть, в топе мне как-то выглогрибный вот, вот этой вот топе. Может быть, сюда ее надо? Чтобы найти ракушку Найдя ракушку, я смогу.. Как раз вот там же вот этот вот гребный лабиринт, вот этот вот как раз подводный, вон там даже пририсовали его! Чтобы я смогла пройти этот гребный лабиринт. Для чего я правда не знаю. А видимо, еще что-то. Для чего мне светлячок? Зачем он мне? Ну, по логике, если он не разрушает лед, ничего не помогает мне что-то там сделать, найти, может быть, тогда действительно выглогрибную тропь, чтобы найти ракушку. Я, я не знаю. Давайте попробуем туда. Так, это мне тогда надо, получается, стоп наверх, куда я прилетел? вниз. Мне нужно, на, наоборот, наверх. Мне нужно наверх. Чтобы. В портал выйти! Зайти в портал? Да, пожалуйста! Да ты прекрати! Так, вс. Ой, вс, побежали, побежали, побежали. А где у нас? Где он? Вот, чуть выше, чуть выше. Вс нормально, вс нормально. Контролем! Вс под контролем! Так ходить там хорошо сейчас мы выйдем так а чуть чуть мне надо было чуть-чуть подумать чуть-чуть прикинуть найди чуть -чуть. пожалуйста спасибо мне просто надо было слегка придумать прикинуть куда мне надо идти теперь мне нужно подумать как попасть в иглогрипный топ нам не открыт вообще нет что это вообще вот вот это вот что это за место день ночь может туда светлячков надо в башне времени. Звучит-то как? Предначер... над туманами портал следует открыть с другой стороны. Это да, это мы помним. Он сам вошел. Блин, я не знаю, как он наверное, это делает. Воющий грод, подожди. А из воющего грод грода я куда могу попасть? Могла грибную то. А я была в иглогрибной топе, и я не нашла оттуда портал. Да? То есть, вот это у нас получается иглогрибная топ? Да, да, да, да. А это что? По-моему, через нее можно хорошо, легко попасть в углогрибную, то да. Вот тут вот она и выходит. Получается. Внизу. В то да. Ну давайте. Пойдем. Че ты какая музыка, он прямо а? качает. Ту -ту -ту Мод... модная музыка, модная музыка играет модная музыка. Ну я не ожидал, что я наткнусь на еще одного босса, ну как бы. То, что тут еще есть босс, это я знала. Но я так думала, что это у меня только один жирный вот этот вот который там. Ну-ка, погоди-ка, А что ты там сидел? Кого это ты там ждал, козлина? Мне кажется, там вот и есть какая-то хитрость. Ну ладно, я вроде никого нет. Грибная игла, грибная топ. Как тебя вообще открыть? Скажи мне, пожалуйста. Я ее прошла. Кстати, отсюда, да, вот как раз под воду попадаешь. Смотрите, кстати, там где печать силы, там есть еще один проход наверх. Потому что я все исходила, получается. Наверное, там запрятали, суки. Реально, вот, вот именно вот в этом вот, где печать силы, там еще один проход наверх, мать его. Получается, мне, мне только туда и остается идти. У меня других вариантов нету. Короче, вот там и, и, и ракушка. с ракушка. Да, что ж ты будешь делать, да? Опа, тихо, не успел на меня среагировать, я его уже убила. Так, где, а, сразу, сразу, просто туда ухожу, просто иду вперед. Мне с вами неинтересно, мне до свидания. Да ё-моё, тебе надо, да? В году, таком. Так, я с тобой неинтересно. Тихо-тихо-тихо, я тебя знаю, я тебя знаю. Короче, весь уровень нужно проходить как-то вот сидя, что ли, этот. Ну, я в плане того, чтобы а? наш гонец присаживался, потому что иначе его будут Вот, смотрите, весь уровень проходится. Если ты вот так вот приседаешь, то нормально. Уровень проходится. Неплохо так, я, я бы даже ска сказала. Где я? Дальше. Дальше идем. Э -э дальше. Так, братан, ну... А! Ну, ты за экран вылетел, я чё, как-как-как я могла как, готовиться к тому, что ты сейчас нападёшь на меня? Ну вообще, заканчивать пора, наверное, кончика, да? Ну что, ну, у меня, конечно, ещё кучу чего вырезать надо. Я даже не знаю. так так а, тюнь А, господи, это же песок, боже мой! Это же не, не, не что-то страшное. То есть он плюет своей шапкой, потом стоит. Его, вы видели? Он пока стоит и бьет свою шапку. Его трясет, он боится, что она не вернется. И когда она не возвращается, у него начинается паника. Он такой, ааа, -а -а -а, боже моя шапка! А вот не, нечего, нечего раскидываться тем, кто ты любишь. Да? Стайте-кстати. Кстати. Ладно. Тихо, ё-моё. Так, нет. Тебя, гады, все таки надо убить. Ты будешь мне очень мешать. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот тихо, тихо, тихо. так вот. Аккуратно, ползли ага а, а. Так, тут, значит, печать силы И там проход наверх какой-то Ну, тут, в принципе, не сложно, мне кажется Ну да Нормально Так, и наверх, пошли да, тут вообще какой-то проходный... или нет? Чего? Так... Я не понимаю! реально? Я не вижу больше никаких других проходов. И Я вообще что-то как-то в смысле, а где? Где портал тогда топ-то? Или? Эй, hey, what the fuck? Ч за херня? Блять, ты что это будет. Ты... Ч за херня? Ну как так-то, -мо? Я вот сейчас тут просто боже, не поняла. Или это. Или портал появляется исключительно, когда ты э, в будущем времени находишься. Или как? Я сейчас У меня мыслей нету. Я тут, ну я тут все излазила. Я в этой топе, блин. Выжмать. Так, у меня осталось 400 этих самых. Ну давайте сохранимся на этом моменте. Я. Я даже не знаю, я посижу подумаю. Как? Чё я? Просто я даже не знаю. Ч я не врубаюсь? Что происходит? Как с этим жить? Что? Как? Что? Ладно. Хотя, мне кажется, это бамбуковый ручей. Вот этот вот день-ночь. Сейчас, покажу вам. Мне кажется, это бамбуковый ручей. Серьезно. Или вот бамбуковый ручей. Это что? Что это за место? Ну-ка. Где? Бирюзовый берег это. А, это вот бирюзовый берег. А то мне реально кажется бамбуковый ручей. Как вариант. что-то вот что вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот ладно посмотрим если найду будет хорошо не найду ну и как бы хернуть все спасибо большое за то что были со мной за то что смотрели меня оставьте свои комментарии ставьте лайки до встречи с в следующей серии всем спасибо всем пока пока